Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать пенный дизайн на ноготках. Но у нас он будет не просто на гель-лаке, а на гель-лаке кошачий глаз. На двух вариантах рассмотрим этот дизайн. Это будет зеленый цвет и синий. У меня это вот такой гель-лак. 0,2 и 0,4. Для этого нам понадобится также кисточка, магнит, черный гель-лак и топ без липкого слоя давайте плюс также еще нам понадобится пена я ее заранее уже приготовила просто сделала мыльную воду добавила шампунь давайте начнем сначала покрываем гель лаком наш ноготь Черного цвета подложка будет черная. У меня гирла клею. Пятьдесят третий номер. будет покрывать два слоя, потому что он не совсем плотно ложится. Пока что мы отправляем насушить и готовлю для этого вторую. Сразу покажу вам на двух Выраженных на синем и на зеленом. У нас уже просох первый ноготок и я покрываю его вторым слоем черного гель-лака. сверки отправляем сушить лампу. пока сушится первый мы на второй также наносим второй слой черного гель лака Руку подготовили, отправляем. Пока у нас сушится второй ноготок, мы можем приступить. На черный больше на белый лак не нужен. Мы можем приступить к выполнению дизайна. Берем один из оттенков кошачьего глаза. Это зеленый, 0,2. Видите, какой цвет красивый. На черную подложку наносим зеленый гель-лак «Кошачий глаз». Смотрите, как он на ноготь наносится. Видно вам? Прям зеленый такой. И сейчас мы подносим наш магнит. И делаем рисунок. Так вот у нас получается, посмотрите. Отправляем это сушить в лампу. Пока что у нас сушится первый ноготок, нам больше зеленый не нужен. Мы теперь берем другой берюлак синего цвета, на четвертый меня Посмотрите, вот как вот смотрится, и также мы наносим на черную подложку синий гель лак кошачий глаз, покрываем весь ноготь. Вот такой вот цвет у нас получился. И теперь берем наш магнит. Этот я уже буду кругленькой стороной, просто посерединке сделаю, чтобы был кружочкой. Вот так вот собираем. Вот вам видно, если не прислоняем. И резко отдергиваем. И у нас получается посерединке как бы ничего нету. А по краям, сейчас вот можно собрать еще, вы можете сколько вам нужно это делать. Сейчас мы соберем, еще раз покажу, раз, и оттергиваем. И вот получается по серединке как бы кружочек, вот видно вам. Отправляем сушить в лампу. Здесь у нас уже зелененький готов, все просохло. Зеленый цвет нам и синий больше не понадобится. Пока сушится тот, мы берем топ без липкого слоя. У меня также Клео, и на наш ноготок мы наносим топ. Аккуратно наносим топ. Смотрите, какой цвет красивый получается. Видите, переливается. Прям наносим топ. Теперь у нас готова уже пена. Я еще ее размешаю, чтобы она была побольше. Не сушим топ широкой кистью вот такая выкладываем на ноготок пену выкладываем полностью выкладываем хорошо чтобы со всех сторон когда делаете на себе или на клиенте смотрите чтобы со всех сторон легла пена чтобы смотрелось это красиво и отправляем суши сразу в лампу Пока у нас сушится тот ноготок, мы сейчас будем то же самое делать на втором ноготке. Вот у нас синий просох, посмотрите. Такой красивый оттеночек. Видите? Покрываем это также топом. Теперь также берем пену и обильно наносим пену на весь ноготок. Ничего не сушим. Просто наносим пену на весь ноготь. И отправляем сушить. У нас уже первый ноготок просох. На нем осталась пена, как вы видите. Просто берем обычную салфетку и вытираем. Промакиваем и все это аккуратно вытираем. Посмотрите. У нас получилась такая, как чешуйка. Видите? Переливающаяся чешуйка зеленоватым оттенком. Перекрываем это еще раз уже очень тоненьким слоем топа. Чтобы придать дополнительный блеск. Отправляем все в лампу. Пока у нас тот ноготок сушится, у нас уже готов второй. Также мы снимаем аккуратно пену. Салфеточкой обычной промакиваем это все. Посмотрите, у нас получился синий дизайн. Тоже как чешуйка. прям такой вот выпуклый получается и также мы покрываем уже тоненьким слоем совсем чуть-чуть такими втирающими движениями чтобы это блестело наш ноготок отправляем сушить в лампу вот у нас один уже готов Смотрите, как это выглядит. Вот такой зеленый, как чешуя, прям рептилии. Очень красивый. И второй у нас готов. Вот такой вот синий. Синий, Можно также на любой цвет гель-лака, либо там на втирке красиво смотрится. Ну, вот у нас так вот на кошачьем глазе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, сделали бы вы себе такой дизайн маникюра.